Несколько причин, почему сейчас самое выгодное время для того, чтобы принять предложение на спи Первое. Это команда. Если ты принимаешь наше предложение, ты попадаешь в команду, которая хорошо растет. А уж за этим мы, как команда наставников, проследим. Потому что есть опыт и создания сетей, и сохранения сетей. Что не менее важно. Вторая причина. Это продукт. Очень во многих компаниях, которые занимаются перекупкой продукта, стоит основная задача сохраниться на рынке, и порой это идет в ущерб, скажем так, клиенту. Почему? Потому что идет покупка продукта подешевле, соответственно, чтобы оставить наценку, маржу, доход компании и так далее. И, так далее. и получается, что продукт, который компания-перекупщик покупает, он возрастает в 10 раз в цене, иногда больше, и потом это продается клиенту под видом сумасшедшего качества продукта, хотя на самом деле продукт очень средненький. В NSP это свое производство, это нет никаких дополнительных наценок, потому что мы являемся дистрибьюторами компании, и компания напрямую представлена на территории СНГ, Европы, Англии, Турции, Японии и так далее. То есть наша задача просто продвигать, и мы имеем цену напрямую от производителя. И третий момент, безусловно, это маркетинговый план. То, почему NSP можно назвать самой щедрой компанией из стабильных, тебе придется еще разобраться. Если тебе интересно, просто напиши запрос. Я пришлю видео с маркетинг-планом. Для сетевиков более подробным, который может ну, как бы дать разжевать более подробно конкретно суть коммерческого предложения. Поэтому вот три причины. Попробуй разобраться и приходи в команду.